Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вести Волкон, канал, на котором мы говорим о вере, традиции, наследии предков, технологиях и прочих интересных вещах, которые мы исследуем. Сегодня мы поговорим о тех датах, летоисчислениях о которых вы, видимо, понятия не имеете. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Первое летоисчисление, о котором мы сегодня хотели бы сказать, это то древнее наше ведическое православное летоисчисление, о котором мы на нашем канале много раз говорили. У нас есть река времени, вы можете посмотреть и узнать, какие летоисчисления в нашей православной староверческой традиции. А самое последнее летоисчисление, которое, которому мы придерживаемся, это 7530-е лето сотворения Мира в Звездном Храме, когда был подписан договор между Ассуром, князем российским, то есть славянским, и Ариманом, князем китайским. И в этом договоре, который был подписан 21 сентября, в день осеннего равноденствия, в месяц звездного храма по нашим традиционным преданиям, названиям месяцев. И в этот день был подписан мирный договор об окончании войны. Вот с того времени и ведется наше лето летоисчисление последнее. А перед этим было лето летоисчисление от последнего похолодания, от прилета бога Перуна и прочей прочее которые вы можете посмотреть на нашем канале в реке времени. А теперь я коротенько расскажу, почему замалчивается данное летоисчисление, и только библейские предания говорят, и ссылки все на эти предания во всех учебниках, в энциклопедиях, ну во всех ресурсах и в той же Википедии о том, что сотворение мира описано только в библейских преданиях или в Библии. Теперь давайте коротко обозначим, какие же были летоисчисления или года, которые вот мы взяли из Википедии. Первое которые использует весь Запад, это Византийская или Константинопольская эра. Сегодня 7531 лето по византийскому летоисчислению. Оно очень близко к нашему и его используют во всем христианском мире. Иудейское летоисчисление. Сегодня 5783 лето от сотворения. То есть от Адама и Ева. Это не от сотворения мира. И в Израиле используют данный календарь. Четвертая дата. Александрийская эра сегодня идет по Александрийской эре 7523 лето тоже близко к нашему летоисчислению. Артура Перес комментирует видео, второе видео по ответом на ролик по Шевчуку и говорит, что на Западе больше свободы, чем у нас в России. Я с этим не согласен, и в следующих роликах мы об этом поговорим подробнее и расскажем, где свобода, где у нас воля и как люди живы там и здесь. Пятая эра, Антиохейская эра, 7991 лето, также близко к нашему летоисчислению. И еще следующий 9р от Иеронима, по книге юбилеев, по Джеймсу Ашеру, по Самарийскому, по Евсевию Киссарийскому, по Сексту Юлию Африканскому, по Феофилу, по Блаженному Августину, по 72 толковникам. И это все касаемо только библейских исчислений, которые около... Чуть больше, чуть меньше семи тысяч лет. Близко к тому летоисчислению, которое было у нас на Руси. И пятнадцатая хронология по индуистской эре. Это те летоисчисления, которые индуисты сохранили ближе к нашим а, летоисчислениям о заселении Земли людьми. Это более 15 миллионов лет назад. О создании вообще... Земли как таковой это триллионы лет, которые они используются здесь. А то, что наши видящие получили информацию, что Земля создана была около пяти сексиллионов лет назад по сегодняшнему летосчислению. Вот какие даты. Они близко как раз к индуистской хронологии. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. До свидания. С вами был Вичазар и Вести Волкон.